Опасный шорт – это, я привел пример Теслы, да, то есть, когда, когда вы занимаете акцию, начинаете шортить, агрессивно играть на понижение, не понимая, что происходит. Но вот для начинающего инвестора лучше от этого воздержаться. Если, если в целом рынок будет падать, просто знайте, что вы заработаете не на падении, то есть, вы не можете предсказать, когда начнется падение. И это очень важный момент, что так как вы не можете предсказать, когда начнется падение, то в этом случае получается нахождение в шорте приведет к тому, что вы будете платить деньги брокеру за то, что он предоставляет вам взаимценные бумаги, которые вы будете делать постоянно. И не факт, соответственно, что у вас хватит на это денег. Помимо всего прочего, рынок может быть иррационален дольше, чем вы кредитоспособны. И это тоже один из факторов, почему начинающим инвесторам лучше шортами не заниматься. То есть рынок может обновить еще максимальное значение, прежде чем пойдет в том направлении, в котором вы сделали ставку. Поэтому вот, ну, рекомендация такая, не занимайтесь опасным шортом, если вы являетесь начинающими инвесторами.